Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю специально для своих подписчиков, которые приходят вот с такой странички «Трафик на хлеб». Точнее сказать, для недовольной части этих подписчиков, я наивно полагал, что высылая сразу же после подписки прямую ссылку на программу рассылки по скайпу, а не ссылку на тренинг, где объясняется, как установить, как работать со скайпом без бана и так далее. Даются другие программы парсинга, базы. Я наивно полагал, что вопрос решен, потому что всем нужен был рассыльщик. Вот я его и высылал. Но оказывается, не тут-то было. Народ начал писать, что программа Sentex не работает. Я прекрасно понимаю, что в интернете достаточно много обмана, но поверьте, не тот случай. Я высылаю то программное обеспечение, которым пользуюсь сам работоспособность которого я проверил на себе. Но для неверующих я все-таки сейчас продемонстрирую, что эта программа реально работать. Что вам нужно сделать? Вам нужно по ссылке в письме пройти на Mail, потому что только здесь его можно было выложить, что на Яндексе антивирусы не дают разместить этот архив. Программа, естественно, ломана. Скачиваем этот архивчик, вот он, этот архивчик, раскрываем его в отдельную папочку. В этой папочке лежит вот такая папочка Sendex. Все, что вам нужно сделать, это скопировать эту папочку на диск D своего компьютера. Никаких установок, ничего делать не надо. Почему именно на диск D? Ну, потому что именно там она у меня лежит и там мне нормально работает. Но по большому счету, нужно сделать все, что вот написано вот в этом файле прочти меня. То есть, прежде чем ругаться и материться, да, вы там посмотрите на инструкцию, которая предоставлена. Вот я сейчас перейду на сервак, с которого делается рассылка. Вот лежит эта программка. Почему вот на диске D, ну потому что вот здесь она у меня лежит. Вот она. Вот она. Скайп запущен. На серваке запускаю этот Сэндекс, Именно 239. Спокойно запускается. Выбирайте рассылки. Начинайте работать. Как работать с этой программой? Я очень подробно рассказывал в тренинге. Тренинг достаточно долго был абсолютно бесплатным, но, видимо, на халяву нет смысла вообще что-то раздавать. Сейчас этот тренинг платный, доступен он с сайта Skype Pro. Если по каким-то причинам программа Sendex у вас не работает трудно сказать почему возможно зависит от версии операционной системы на вашем компьютере у меня на серваке стоит старая версия операционки кажется даже xp возможно зависит от вашего скайпа я пользуюсь портабельной версией. но ну, все это рассказывал вот в этом курсе по скайпу все все здесь есть друзья если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не задавайте мне их в личных сообщениях ВКонтакте, не пишите их на почту, потому что редко я там читаю, а в личных сообщениях вообще нереально отвечать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, каждый четверг в 20 часов на сайте Игорь36, на его вебинарной страничке я вживую отвечаю на вопросы. Приходите, задавайте вопросы, я вам всем отвечу. Мне скрывать нечего, я... Никого не обманываю, у меня все честно и прозрачно. Всем спасибо, приглашаю на вебинары по четвергам, ссылочка будет в описании. До свидания.